В Казани выпал первый снег. Это значит, что сугробы будут только расти и расти, и движение для машин значительно усложнится. На какой резине лучше всего преодолевать эти снежные препятствия, узнаем у казанцев. Почему шипы лучше липучек? Шипы не так скользят. Да, они больше... Безопасности, да, больше. безопасности больше. А что за шипы? Резина. А? Машина. Да. Чего ты думал? Типа то, что отрос шипы, что-нибудь такое? Я тоже растения думал какие-то. У меня липучка, мне нравится тишина и мягкая. А шипы я не люблю а вот... Я вообще <смех> на резине летней катаюсь, и мне нормально Это шины? Вы прошли? Да <смех> <Вы послушаете именно? смех> А сцепление? Логично же А кто сказал, что шипы лучше липучек? Нет По городу липучка лучше Не разбирался, не разбираюсь и не собираюсь разбираться Какие шипы? Че? Липучки лучше, чем шипы, я считаю Почему? Потому что в них и более комфортно ездить зимой в городах где меньше снега и мало гололёда. А вы? Ой, я вообще не обзалюбитель, поэтому я не знаю. Шипы надежнее, дешевле, а липучки чистые для понтов. При гололёде они себя лучше ведут. Что ж, проведя опрос, мы поняли, что мнения у казанцев разделились. Ну а я хочу напомнить вам, чтобы вы не забыли поменять летнюю резину на зимнюю, если еще этого не сделали. Это был соцвопрос с Ильей Гизатова, Алия Кульбарисова. Всем пока!